Ну что, птички поют. Пойдемте на красные свекушки высадим. Кури курим. Ну что, девчонки, мальчишки, границу у нас открыли. И все побежали быстрее, быстрее, быстрее. А что бежать-то? Если вы едете со школой, вас проведут, через очередь протащат. И все вы сделаете. Хоть бежите вы, хоть не бежите. Поэтому лучше всего ехать со школой. Меньше геморроя. Вот мне сейчас водитель дождался, говорит, пошли. Посмотрел на мой бейджик. Говорит, пошли. Сейчас тебе он став. Это став, в общем. Вот пойдем, сейчас быстрее все пройдем. А сами вы, если едете, вы себе кучу геморроя создаете. Купить билет на автобус, забронировать гостиницу, отстоять очередь. А мы сейчас это будем делать очень быстро и оперативно. Так что я не тороплюсь. Пойдемте со мной. Вы будете в курсе всего, что происходит в Таиланде и не только в нем. Кто не успел деньги взять с собой в Таиланд Если у вас есть тайская карта, можете снять деньги еще на тайской территории в банкоматах И поехать, потому что в посольстве принимают только баты Имейте в виду, ребят Если у вас будет другая валюта, будете бегать искать, где поменять их Ну вот, очередь выстроилась А мы сейчас дождемся своего стафа. И он нас провидет. Вот он, он идет он мне уже показывает, иди сюда, окей, okay. он пошел отдельно, а мне сказал, иди туда совсем найдешь своих, и в очередь становись. В общем, мы сейчас заходим в департамент, депорту Департ... терминал, сейчас будем своих искать. Девчонки и мальчишки Прошли мы там можно И сейчас на нейтральной территории В общем, ни в Таиланде, ни в Лаосе И сейчас ждем, когда все пройдут наши Поедем уже в Лаос Будем пересекать речку миконг Секунг это граница между Таиландом и Лаосом, чтобы вы были в курсе, вот граница пошла. В общем, сейчас ждем и потом поедем. Ребят, чтобы не было проблем, вот говорю, ехать надо через школу. Вот Слав, посмотрели, что печать а, таможню забыла поставить, пришли, меня нашли на улице, сказали, пойдем печать поставим, тебе забыли печать поставить. В общем, я говорю, проблем лучше ехать со школой. Потому что если у вас нет, тем более, знания английского языка, спокойно, все, говорит, иди, паспорт нормально, печать поставили, свободен. Так что еще раз говорю, лучше со школой. Школа Сиан Санрайз. Ссылочку под видео оставлю на группы, на их сайт, все будете знать, будете в курсе. Обращайтесь, кому это надо обратно мы будем с вами уже пересекать границу на той стороне. Там это чуть побыстрее все происходит. Ну все, ждем сейчас всех остальных и едем в Лаос. Let's go! Yeah! Ну что, подогнали нашу бричку без стекол, ну с крышей. Сейчас поедем на этой бричке. Пойдем через передние зайдем, чтобы первым пересечь границу Таиланда и Лаоса. Такой же шумный автобус у нас. Вентиляторы даже вот такие вот есть. Отдувают, что-то жарко нет. И сейчас забьемся, как селедка в бочке, и поедем. По всей дороге стоят тайские флаги, флагштоки маленькие. И сейчас, как только они закончатся, будет территория уже Лаоса. Так что, ну вот она уже, в принципе, заканчивается, территория Таиланда. Сейчас будет река Меконг. Как только мы ее пересечем, мы окажемся с вами уже в Лаосе. В общем, какой-то мост через дорогу, но это еще не тот мост. Наш мост будет чуть дальше. Мипон. Все, мы за, сейчас пересекаем границу Таиланда с Лаосом. Пока еще движемся под тайской территории И сейчас пойдут уже флаги государства Лаос. Но почему-то пока нет. Чудо-то. Вот, все, граница, все, Лаос пошел. территории лаоса центр реки считается граница у нас и мы сейчас с вами доедем до таможни лаоса там пойдем процедуры пересечения границы и поедем в посольство мальчишки мы с вами приехали на таможню лаоса там у нас прямо дьюти фри, но сейчас она не работает. Вот сидит лаосский пограничник, иммиграционная служба. А мы с вами сейчас уже находимся на территории Лаоса. И сейчас опять дождемся своих стафов. Они нас быстренько проведут. Так, нам надо найти место, где покурить. Что-то я не вижу. Здесь вот можно покурить, постоять. И, скорее всего, наш, нам сейчас подгонят э, мини-басы. И мы на мини-басах поедем уже в Востольство. И еще хочу вам ребятички показать. В Лаосе можно часто встретить вот такое вот знамя. Знамя Союза. Потому что Союз в свое время раньше ну, спонсировал, не спонсировал, как правильно. Помогал Лаосу, но в свое время забросил. И сейчас Лаос остался на том же уровне, когда еще был Союз. Поэтому Лаосы очень как бы, ну, не знаю, уважают, не уважают, но флаг как бы на государственном уровне у них принят, считается вторым флагом. Или не вторым, не знаю, в общем, потому что есть государственный флаг, а рядом стоит флагшток с флагом Советского Союза. Кто застал, тот знает, о чем я говорю. Потому что в Вьетнаме Союзу, Союз помогал. Ну, вот единственное, что в Таиланде он не помогал. Там америкосы быстренько все под себя поджали. Так что Лаос и Вьетнам... Ну и Камбоджи, по-моему, <coughs> дружественные страны бывшему союзу. Нам мы сейчас ждем, когда наши стафы придут, потому что все наши с оранжевыми бойджиками сидят. И вот как только мы пройдем там шлагбам, мы окажемся уже все с поставленной визой в Лаосе. Но вы со мной незаконно посещаете страну лаос так что ну вот видите есть автобус прям с бангкока идет то есть прям доехали поехали дальше то есть можно и таким образом посетить страну лаос в общем каждый ищет для себя более или менее выгодный вариант в общем, как видите, все мы проходим без всяких досмотров и просмотров. Поэтому плюс в том, что вы едете от школы, вас проводят быстро и везде. Еще раз советую. Сеанс-анрайз школу. Но если накладки у них бывают, они это все исправляют. Так что советую. Девчонки и мальчишки подогнали мини-бас. И туда нас сейчас будут запихивать. Кто-то стоя поедет, кто-то сидя. Сейчас посмотрим. Сейчас утрамбуют. будет. Ну, короче, стоя поеду я. Так я понял. Потому что мест больше нету. Oh, be right